Друзья, всем привет! Это канал Вероника в США, канал, на котором мы говорим о жизни в Америке и не только об этом. И я хочу задать вам всем вопрос. Вам, как и мне, кажется молчание всех членов семьи Ефремова очень странным. Давайте сегодня об этом поговорим. И честно, ребята, очень хочется задать вопрос членам семьи Еф Ефремова. Что с вами, ребят? Почему вы молчите? Почему вы ничего не говорите? Я понимаю, с одной стороны, может быть, вы считаете, что э, с позиции «не навреди», но с другой стороны, вашего папу, вашего мужа, вашего брата мочат прилюдно, унижают, оскорбляют. Я понимаю, если вы даже не хотите ему навредить, но хотя бы отбрыкиваться от оскорблений вы это можете. вы это можете показать всем, что вы рядом с ним, всем, что вы переживаете, всем, что вы его поддерживаете. Потому что ваше молчание на самом деле кажется очень странным. И вы можете рассказывать сколько угодно, как все вокруг пиарятся за счет этой трагедии с Михаилом Ефремовым. Как, как блогеры делают себе имя на материале по поводу Михаила Ефремова. Но вы ошибаетесь. Я вам хочу сказать, что очень многие люди просто переживают. Материал можно делать из чего что угодно. И можно смонтировать все что угодно так, что это будет удобоваримо. Но ваш папа, хочу напомнить, и ваш муж, и ваш брат, это в общем-то национальное достояние нашей страны. Это национальное достояние нашей страны, и очень многие люди искренне переживают за его судьбу. И очень многие люди понимают, что э, долгого срока заключения, возможно, он и не переживет. Но почему в этот тяжелый момент молчите вы? Я смотрю вот на его сына Никиту, какой красивый молодой человек, какой красивый. И когда он дает интервью во время того, что происходит с его отцом, ни словом не упоминает, а понятно, что там интервью на другую тему, и это не относилось вообще к этому всему. Но когда ты говоришь о чем угодно, кроме как о том, что твоего папу травят, твоего папе присуждают какие-то запредельные сроки, мне ну, мне непонятно это. Вот честно могу сказать, я думала с другой позиции. Если бы мои, с моими родителями такая трагедия случилась, и они мне сказали, Вика, не лезь, я бы не лезла. Но если бы я видела, что происходит, я вам честно могу сказать, ребят, ну не знаю, я бы с одиночным пикетом бы стояла. Мне так кажется, я не хочу, знаете, пока это с тобой не произошло, ты можешь бы хвалиться сколько угодно, но, но, но это молчание, это просто... Это просто что-то необъяснимое. Допускаю, что, опять же, вы не хотите навредить. Но можно не навредить, но высказаться. Можно не навредить, но показать, что вы рядом. Можно не навредить, но показать, что вы за него боретесь и будете бороться до конца. И, друзья мои, я вполне допускаю, что я не видела этой информации. Может, где-то они высказывались в соцсетях или еще где-то. Если у вас есть ссылки или есть такая информация, пожалуйста, прикрепите в комментариях. Мне очень интересно будет почитать и на это посмотреть. Я очень рада была вас всех видеть. Не забывайте подписываться на канал и до встречи в новом видео. Пока-пока.